Последний завершающий сегодня выход. Очень интересная тема. Я уверен, что мы буквально по верхам только еще прошлись, потому что вот верхушка айсберга задели, а там под водой еще очень много всего интересного. У меня, знаете, какой вопрос? Мы говорили про как раз-таки про родителя хорошего, плохого, да, вот условно там в нас вот, а, про ребенка счастливого, несчастливого, там со всякими вот этими травмами. Есть же еще третий составляющий, это взрослый, взрослый, а он есть хороший или плохой? Или он такой, как арбитр, некий такой нейтралитет, который стоит вот э, над родителем и над ребенком? Есть вот он хороший, плохой, как вот здесь? Родитель вот? Э, хороший, ребенок счастливый, а взрослый здоровый. Угу. Ну, то есть, правильно, идеальная концепция, когда внутри здоровый взрослый. Я очень рекомендую фильм, называется «На грани» э, с... Э, хопкинсом да, с хопкинсомом и там как раз показан модель здорового взрослого ну прям вообще это такая крутая точка отсчета то есть ты понимаешь что такое здоровый взрослый здоровый взрослый не активируется нашим обществом, не активируется нашим пространством, потому что, посмотрите, вот внушающий вину родитель, и мы ищем себе руководителей, мы ищем себе партнеров, мы ищем себе обстоятельства, которые позволят усиливать нашего внушающего вину и постоянно чувствовать себя виноватым. Но когда ты чувствуешь себя виноватым, чувствуешь себя виноватым, в каком состоянии ты находишься? состоянии ребенка. Совершенно верно. Ты сразу угу. же падаешь в ребенка, который должен как-то оправдаться, объясниться, придумать какие-то значимые обстоятельства, чтобы донести. То есть мы не вырываемся вообще в режим взрослого. То есть внутренний родитель активирует внешние их, привлекает людей, дающих ему право быть. Вот смотрите. Вот мы сегодня на эту тему не заходили, но она очень важная. Что делать с токсичными людьми, да, в своей жизни? Вот это вообще, да, это же сейчас Наше все. везде, да, как, все... как общаться с да, людьми, а что делать, вести? если токсичные ага. твои родители, или твой супруг, или твои дети? Дело в том, что токсичность вокруг себя вообще фактически мы как магниты притягиваем или активируем как определенный вот катализатор. Для чего? Чтобы легализовать, я прошу прощения, что такими сложными, но нам нужно дать разрешение внутреннему, внутреннему, вину родителю чтобы он нас винил и мы себя виним вот этот токсичный человек сказал что я не очень потом вот это он токсичный то есть вина же она такая по модулю идет угу, хочешь да. себя вини хочешь его вини это все одна и та же энергия то есть у родителю внутреннему хорошо то есть когда внутри нас очень громко в рупор кричит внушающий вину родитель, то мы начинаем подтягивать людей, которые фактически озвучивают его слова. Мы начинаем подтягивать такие настроения у своих родителей, которые продолжают активно это делать». И все определяется внутренним состоянием. Но кто определяет это внутреннее состояние? Как раз взрослый выбирает, как я буду к этому относиться. Взрослый, знаете, как открывает шкаф вот этих вот догм, открывает ага. шкаф вот этих программ и говорит, у меня есть такая, такая программа, сегодня я возьму вот эту программу. Или у меня есть такая, такая установка, сегодня я возьму вот эту установку и буду с ней жить. Это то, что делает взрослый. Но мы сами... Знаете, как вот еще такой пример, вот тоже, он прям гаденький пример, но очень показательный. Это э, все клещевидные эти <смех> омары, крабы, ага, ну, то есть да, в ресторанах, э, где их вылавливают, и возле ресторана выкапывают в песке ямочку, буквально там, ну, небольшую такую, и задача посадить то двух и больше представители этого вида. Потому что тогда они будут там, в этой ямочке, в, там, в 10 метрах от океана, но они никуда не денутся. Любая попытка кого-то из них ну, выбраться, тот же, другие захватывают и тащат на дно. Мы делаем это по отношению к себе, мы делаем это по отношению к своим близким, мы делаем этого, как бы мы ни хотели, по отношению к своим детям. То есть, когда ребенок пытается вырваться из круга, да, там, подожди секундочку, нежели богато, нечего не начинать, да. не угу. надо, да, оп, назад. В смысле, все там вот, там, никогда ты там удачно замуж не выйдешь, все мужчины вот такие-такие, оп, да, ты, ну, кого себе нашел, посмотри, какая она, ты забыл, какие у нас все были, оп, да, иди устройся на нормальную работу, какой тебе бизнес, да, что ты себя представляешь, оп, мы же думаем, что мы делаем это из добра, а фактически мы делаем вот это вот движение обратно внутреннего взрослого наше общество и наше пространство почти не дает активировать, потому что он невыгоден. Внутренний взрослый создает у нас то, что является свободой, когда я могу выбрать, куда идти и как идти. Но никому свободные люди, ну как бы в этой Но истории особо не нужны. нужны да. да, нужны виноватые, нужны обиженные, нужны рассерженные, нужны импульсивные, потому что если что, купи себе новую модель телефона. Да, утешь себя. И поэтому все наше пространство не является, не способствует тому, чтобы активировать здорового взрослого. Вместо здорового взрослого тоже есть три программы, которые защищают нас, программы вот эти разрушители, из которых состоит наша жизнь. Но это большая, да, мы сейчас даже не будем в эту глубину заныривать, как раз вот тут все капканы, все ловушки, угу, все угу. проблемы.